Приехали с Новокузнецка в компанию «Завгар» забирать вот эту машину отличную. Хотелось бы отдельно отметить менеджера Веру. Большое ей спасибо, очень все хорошо.